пласта со скважины в сотни раз, да? и когда гидрозрыв пластов мы сделали, значит, увеличили тысячи раз уже контакт скважины с, с нефтеносными породами. И, наконец, третья революция это создание технологии нефтепереработки под землей, когда мы, используя катализаторы и тепло, можем уже добывать ресурсы, которые считаются индивидуационными, там, высоковязкие нефти, это нефть, нефтематеринских пород,